Привет! На связи, как обычно, Антон. Все мы в детстве любили поиграть в различные войнушки. Найти хорошую пушку в наше время было достаточно проблематично. Мы использовали все, что попадалось под руку. Сегодня же ситуация совершенно другая. Рынок полон крутейших игрушечных оружий разных калибров и назначений. В этом выпуске я покажу вам потрясающие бластеры Нерф, которые по-любому вас удивят. Если вам понравится этот ролик, не забудьте поставить ему большой палец вверх, оставить комментарий и подписаться на канал, а также не забывай, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Ну все, погнали! И первой в моем списке идет такая вот огромная крутая пушка. Она полностью повторяет настоящую модель пистолета Нерф, однако по габаритам будет во много-много раз больше. Стоит понимать, что создатели не могли сделать ее просто декоративной. Они создали такой бластер полностью функционирующим и рабочим. Из него при желании можно все так же стрелять патронами, которые, к слову, тоже идентичны оригинальной модели. Бластер вышел довольно мощным и очень даже подъемным. Ребенку с таким играть, конечно, не получится, но вот повеселиться взрослым самое то. Уверен, ребята уже неоднократно баловались с этой пушкой у себя дома. «Что нам эти ваши пистолеты?» – подумали создатели следующего игрушечного оружия и создали потрясающий миниган. Он работает на паре батареек и обладает внушительной скорострельностью. Пушка имеет не такие большие габариты, как предыдущая модель, однако тоже довольно массивная. Несмотря на это, миниган очень легкий и удобный. Из-за качественных держателей из него всегда удобно стрелять. В магазине помещается много патронов, числа которых хватит на одну затяжную битву. К тому же пользователь может наглядно смотреть за тем, как патроны кончаются, и его время отступить на перезарядку. В общем, создатели сделали очень крутое оружие, которое стало желанным подарком для большинства людей. А теперь я покажу вам одного из лучших представителей в своей категории больших бластеров под названием Нерв Мастодон. Он представляет из себя пушку с большим барабаном, который рассчитан на 24 выстрела без перезарядки. Каждый из шотов будет совершен с высокой скорострельностью и большой мощностью. Пушка имеет электропривод и работает на батарейках, которые не идут в комплекте. Также оружие оснащено приятным ремнем, который станет отличным помощником во время битв на ходу. Комфортные ручки же позволяют пользователю четко прицелиться и совершить летальный выстрел. Следующий бластер сделан по образцу любимой пушки большинства геймеров, играющих в Fortnite. Это снайперская винтовка со скользящим затвором, которая единовременно может вмещать в себе до 6 стрел. В комплекте их, кстати, приходит 12. У этой модели имеется съемный прицел, который может пригодиться во время ведения боя на дальней дистанции. Крутые ощущения от перезарядки путем движения затвора вперед и назад добавляют атмосферы. Все стрелы сделаны из пены и прошли не одно испытание. Несмотря на это, стрелять в лицо я никому не советовал бы, только если они не в шлеме. Пушка в точности повторяет окрас из популярной игры и способна доставить море удовольствий не только геймерам, но и обычным людям. Внешний вид следующей игрушки вдохновлен дизайном гранатомета из все той же игры Fortnite, который пуляет большими стрелами в форме ракет. В комплекте с бластером приходит 6 патронов, которыми можно зарядить вращающуюся обойму. Установка этих самых ракет тоже стоит внимания. Для этого необходимо выдвинуть ручку до упора вперед, чтобы барабан повернулся и установил ракету в нужном положении, готовом к стрельбе. Это оружие определенно можно характеризовать ярким дизайном, вращающимся барабаном и высокой мощностью. Всего этого будет более чем достаточно для развлечения вместе со своими друзьями на природе. Это уж точно! Парень, на видео которого я недавно наткнулся, модифицировал свой обычный нерв до неузнаваемости, сделав его идентичным модели из игры Destiny. Он проделал долгий путь в виде окрасок и разрисовок, в результате чего получилось такое вот чудо. Помимо завораживающего внешнего вида, оружие имеет высокую скорострельность и низкий вес. Все это делает из него просто идеального напарника на любой войне. Лично мне сильно понравились свисающие патроны, которые очень круто болтаются во время бега. Причем они никак у вас не выпадут, а лишь будут красивой и, что самое главное, рабочей модификацией. Главной фишкой следующего автомата является возможность множества модификаций. Благодаря этому нерв Модулус за считанные минуты может превратиться из снайперской винтовки в штурмовой автомат. Помимо этого для бластера были созданы дополнительные приспособления, которые в целом составляют комплект непобедимого бойца. Легкая в использовании и сборке пушка позволит стать победителем в самом захватывающем поединке – в комплекте с ней приходит 10 патронов которые могут быть выстрелены со скоростью до трех штук в секунду пушка очень красивая и мощная а возможность пересборки сделает из нее модель которая очень не скоро сможет кому-то наскучить создатели нерв продолжают быть убеждены в том что ничего не мешает переносить любимое оружие из игры в реальность и делать из них крутецкие бластеры так на этот раз они воспроизвели пистолет из Fortnite. Он получился очень ярким и красивым, а также полностью функционирующим. В магазин одновременно может поместиться до 6 патронов, идущих в комплекте. Так же, как у модели из игры, здесь был учтенный глушитель, причем эта модификация является съемной. Многие могут подумать, что глушитель просто добавляет виду этой модели. Однако он помимо этого также и увеличивает дальность стрельбы, что будет жизненно необходимо при перестрелках на большой дистанции. Следующим в моем списке будет необычный предмет, который является не оружием, как я описывал ранее, а вы только представьте, гранатой. Да, и это нерв тоже делают. Причем тут она будет не стандартным предметом, который имитирует взрыв, а настоящей взрывоопасной штукой, способной поразить своих врагов. Модель имеет таймер, который сработает, как только вы вытащите чеку. Через считанные секунды она раскроется и поразит своих врагов в большом радиусе. Для людей, желающих врываться в какой-нибудь дом или захватывать местность во время игрушечной войнушки, такой инструмент, как граната, будет просто необходим. Не знаю, как вы, но я очень люблю арбалеты и луки. И каково было мое удивление, когда я наткнулся на потрясающую модель от нерв? Это невероятно огромный лук, длиной 122 сантиметра. По размеру он сопоставим с настоящей моделью, отчего позволит с головой погрузиться в процессы и почувствовать себя Робин Гудом. Он имеет свои фирменные стрелы, издающие свистящий звук, летя по воздуху. Кроме того, для оттачивания навыков даже предусмотрены мишени. Натяжку лука можно регулировать, что влияет на его мощность. К тому же для детской игрушки он имеет приличную дистанцию выстрела. Отдельно хотелось бы отметить постельный окрас, сочетающий серый, белый и бирюзовый цвета. Помните стрелялки камками жеванной бумаги? Согласитесь, это было очень весело, однако не сказать, что эффективно, так как в качестве оружия использовалась ручка, а роль снарядов выполняла бумага, ее изначально нужно было измельчить, после чего только стрелять. Но и здесь не все так просто, поскольку мощность выстрела напрямую зависела от того, насколько сильно мы дунем в ручку. Вместе с этим бластером вы сможете вернуться к подобному виду перестрелок, только уже с усовершенствованной моделью. Его особенность заключается в том, что он стреляет туалетной бумагой, Рулон, подобно обойме, устанавливается на корпусе бластера и частями подается в особую внутреннюю камеру, где бумага смешивается с водой из прозрачного резервуара, образуя таким образом мокрые пули. Дальность полета снарядов составляет около 9 метров, а рулон на туалетной бумаги хватает примерно на 350 выстрелов. Мне кажется, это очень крутой способ развлечься в большой компании. Ничего себе пуха! Это огромный турбо-бластер X-Shot, вмещающий в свой барабан 40 дротиков. Как по мне, это настоящее оружие для мощного наступления с массированным обстрелом. Благодаря тому, что используемые в нем патроны мягкие, ими не страшно будет попасть в человека, и можно устроить настоящую зарубу с друзьями. Дальность стрельбы из такого бластера составляет 24 метра, так что победа практически у вас в руках. Осталось лишь отточить свои навыки стрелка, и можно в бой. Помповый механизм позволяет быстро и легко перезарядить оружие, ни на секунду не отвлекаясь от цели. Пушка выглядит потрясно, здесь даже нечего добавить. Очень люблю подобные сочетания цветов. В руке лежит тоже хорошо, от чего подойдет как самым юным снайперам, так и взрослым людям, любящим побаловаться. Говорят, что на войне все средства хороши. Кажется, я знаю, как обеспечить себе легкую победу. Недавно я наткнулся на пулемет «Нерф», оснащенный огромным контейнером со снарядами. Мало того, что сама пушка имеет три дула, так еще и вмещает в себя 1200 шариков. Для того, чтобы сразить своих врагов, достаточно просто нажать на одну кнопку и наслаждаться тем, как они будут пытаться что-то противопоставить такой громадине. К слову говоря, чтобы комфортно чувствовать себя в сражении, для пулемета обязательно нужно подобрать подставку. Вещь просто офигенная, я мечтаю пострелять на подобном. А как вам такое оружие? Нерв Мегалодон это один из новейших бластеров, представляющий собой аналог знаменитого мастодона. Он способен выпускать до 20 снарядов без нужды в перезарядке. Патроны вставляются в огромный вращающийся барабан, позволяющий обрушить мощный шквальный огонь на соперника. Кроме того, оружие способно повышать скорострельность за счет системы Slam Fire. Для этого необходимо зажать спусковой крючок и нажимать на рукоятку. Чем быстрее вы будете это делать, тем быстрее бластер будет стрелять. Дальность стрельбы составила 26 метров. Стрелы, выполняющие роль снарядов, изготовлены из мягкого материала и имеют полые наконечники, благодаря чему не оставляют травм и синяков при попадании. Воу, а эта модифицированная пушка похожа на какой-нибудь межгалактический вариант. Она выглядит, но ну, очень нестандартно. Патроны здесь вставляют в два барабана, расположенные рядом с дулом. В процессе стрельбы они вращаются, что в сочетании с различными звуками выстрелов смотрится очень интересно. Оружие имеет фонари и даже оптический прицел, правда он здесь декоративный, но все же мощи свои добавляет. Не знаю как вам, но лично мне всегда внушают доверие пухи, которые имеют несколько модификаций, пускай даже для вида. В общем, вещица огонь, пожалуй это мой сегодняшний фаворит. Далее у меня идет миномет. Он выпускает мягкие снаряды внушительных размеров и даже может использоваться вместе с уменьшенными вариантами, вроде мягких стрел от нерв. Установка имеет сошки и регулируемый уровень наклона. После сражения миномет легко складывается до компактных форм. Мягкая ракета вылетает на расстоянии 5-7 метров. Я не знаю, как подобное артиллерийское орудие использовать в бою, но я уверен, что оно точно разнообразит игру. А это очень красивое и в то же время мощное оружие. Оно выполнено в сочетании черного и золотого цветов и имеет внушительные габариты. Меня поразила его детализация. Каждый элемент смотрится настолько круто, что невозможно оторвать глаз. Моторчик позволяет добиться нереальной скорости полета пуль, Правда, когда запускаешь пушку, от нее исходит громкий звук, который уже точно выдаст ваше местоположение. Ну а в целом, для людей, не желающих оставаться в тени, такая пушка станет отличным вариантом для штурма. К ней можно установить различные модификации, вроде лазерных и оптических прицелов и иных приборов.